приветствую с вами опять я сергей бердачук сегодня я хочу поговорить в рамках курса по поисковой оптимизации ответить на вопрос одного из слушателей игорь Воронцов. задает следующий вопрос в одном из ваших уроков по seo вы говорили о важности текста в анкоре для поисковой оптимизации прочитал не одну статью про анкоры в интернете но так и не понял как правильно это делать пожалуйста на примере покажите для чайников как это правильно делать на примере двух вариантов переход с одной, на одной странице переход с одной страницы сайта на страницу этого же сайта ну, давайте я покажу сразу в пределах одной страницы как это делается если зайти в продукты раздел продукты то у меня здесь есть ссылки внутренние вот. вы обратите внимание что здесь они якори стоят нажимаем, то вот здесь внизу появляется решетка инфопродукта. Здесь решетка софтвея услуги. Видите, как это делается? Если зайти в редактирование страницы, то вы, когда проставляете ссылку, у вас вот они прописаны. А шриф ставим решетка, а потом якорь. Этот вот якорь вы прописываете как ссылку внутри страницы. Что у меня поиск не работает. Сейчас найдем так. Так, это у меня ссылка на инфопродукты. да? Вот. Мы здесь просто прописываем ссылку пустую. Прописываем здесь Tag A, name и якорь. А в самом тексте ссылки прописывается вот этот указатель на якорь. И вот это вот, это и есть анкор. Анкор, показывающий текст, который передает информацию, куда мы переходим. Если мы теперь перейдем на просмотр этой страницы, как оно работает? Получается, что для робота это тоже ссылка, которая говорит, что на, на этой странице, вот при клике мы попадаем на обучающие продукты, раздел этой же страницы. То есть это дополнительная информация, которая тоже, в общем-то, учитывается поисковыми роботами. Что касается второго пункта вопроса, это по правильной перелинковке, по правильной создании анкоров. Вообще, исходите из того, что ваш сайт вы продвигаете не по, просто по поисковым запросам, вы продвигаете конкретно, конкретные страницы сайта. Допустим, мне надо продвинуть страницу, как привлечь клиентов в салон красоты. Захожу в программу SEO Tool Vision, сканирую сайт, нахожу эту страницу как привлечь клиентов в салон красоты но здесь у меня проблема еще с вертской есть наличие ссылка с ноу no в, в рамках сайта не должно быть ссылок ноу no тут сразу кстати видно вот это входящие ссылки на эту страницу что с каких страниц сайта у меня есть входящие ссылки анкор ссылки он включает в себя два элемента сам анкор вот этот вот текст и тайтл. Ну, давайте перейдем на вот эту ссылку. Пос я вам покажу более четко. На этой странице сайта есть ссылка на страницу моего... С на вот эту вот страницу. Вот она вот показывается. Это входящая ссылка на страницу. Что здесь неправильно? Тайтл и анкор... У них разные функции. Они не должны совпадать. Это значит, что мне надо сходить на эту страницу. В редактировании. Вот видите ссылка. Как привлечь клиентов в салон красоты и тут на этой странице э, дело в том что WordPress он по умолчанию проставляет вам если вы добавляете ссылки он проставляет ан анкор это название вашей статьи или запись и одновременно он копирует в тайтл тайтл не должен по хорошему совпадать поэтому здесь прописан какой нибудь более четкий текст но вообще тайтл это когда вы подводите мышку это функция надо написать читайте читайте или узнаете узнаете как привлечь клиента в салон красоты именно цель тайтла это показать действие то есть купите нажмите понимаете то есть разница чем для робота это разные функции именно для ссылок это же относится и к картинкам там тоже есть тайтл вот читаем теперь. Узнаете как привлечь клиентов в салон красоты. Анкор у него как привлечь клиентов в салон красоты. Title узнаете. Точно так же надо вторую ссылку поправить. Здесь у меня, вот с этой страницы. Аудит сайта салона красоты. Тут тоже есть. Как привлечь клиентов в салон красоты. Здесь тоже надо прописать Анкор именно рассчитаны на действия то есть тайтл не должен совпадать в пределах сайта не должен быть повторяться поэтому у нас уже был узнаете здесь пишем например читайте, так давайте так здесь это, пускай будет читайте статьи а здесь будет читайте статью как привлечь клиента в салон красоты то есть у нас будет анкор как привлечь клиента в салон красоты вот этот вот и будет тайтл читать статью «Как привлечь клиента в салон красоты». Сейчас мы посмотрим, что у нас отобразится. «Читать статью «Как привлечь клиента в салон красоты». Все это мы эти две ссылки мы поправили. Что касается непосредственно статьи, эта статья входит в одну из ключевых цепочек. И как именно вот тексты для ее продвижения подбирать. У, меня, вот у нее сейчас пейдж-ранг 0.21 внутренний, по расчетам мне ее надо немножко больше накачать поэтому я добавляю еще одну ссылку как определить какой текст лучше писать заходим в яндекс метрику в веб -визор. поведение веб за месяц допустим да здесь добавляем вот эта страница у нее адрес и добавляем условия поиска просмотр заданных страниц и смотрим по каким запросам приходили на эту страницу ну вот есть чем привлечь клиентов в салон красоты, стратегия привлечения новых клиентов в салон красоты в общем разбавляйте, то есть стараться не повторять анкоры вообще анкор один и тот же одна и та же ключевая фраза в пределах сайта не должны повторяться более 7 раз если это больше, то это, она не засчитывается поисковыми системами и переспамом считается поэтому выбираем какую-нибудь например методы привлечения клиентов в салон красоты Какую страницу выбрать? Давайте выберем более с высоким весом, но с релевантным контентом. Сейчас мы найдем какую-нибудь... Вот бутик косметики. Статья про косметику. Она релевантна тематике салона красоты. Обращаю внимание, как построено здесь вот на странице. Здесь я не просто ссылки стараюсь добавлять, а именно такими блоками, похожими на сниппеты в поисковой системе. Они гораздо лучше прокликиваются, и они какую-то информацию несут о тех страницах. Но сейчас я просто простой способ покажу, как добавить стресс. ссылку. Прямо в конце добавлю. Вот этот вот текст, который мы подобрали в Яндекс Метрике релевантны этой странице люди искали какую то проблему и нашли ее на этой странице понимаете то есть смысл в том чтобы людей привести по максимально большому хвосту запросов и берем ссылку на страницу именно анкор вот он методы привлечения слонов красоты в салон красоты. Ну пускай он будет у меня выделен. Сейчас его помечу. Все это у меня будет, это мне специально форматирование в моей теме оформления сделано. обновить Так, ссылку мы поставили. Видите? Что теперь? Ну, как она вообще влияет? То есть теперь у нас дополнительный текст будет. Методы привлечения клиента, в салон красоты. То есть вот сюда мы сейчас пересканируем и посмотрим, как она повлияла на результаты. И на PageRank, вот у нас был PageRank 022111. Сейчас посмотрим, мы добавили ссылку дополнительную, перелинковали. То есть я в курсе по поисковой оптимизации рассказывал, как рассчитывается PageRank и как лучше линковать. Сейчас пересчитаем, посмотрим, какие результаты, как это реально повлияет на подъем этой страницы выдачи и в ранжировании запускаем отдельно опять пересканировать сайт в начале кэш надо удалить сейчас секунду запускаем сканирование заново аудит сайта аудит анализ страниц сайта через некоторое время он нам даст результаты и посмотрим как оно отразилось, наши изменения на корректности именно простановки анкоров и на новом тексте, на педж этой страницы. Итак, программа отсканировала. Вот видно результаты. По результатам видно, что у нас поменялись тайтлы. Теперь робот. Программа работает именно точно так же, как поисковый робот. Она сканирует сайт. То, что она нашла, то нашла. Но я вижу, что она не нашла ту ссылку не отобразилось, возможно, что-то сбайнуло. Мы еще посмотрим подправим в программе. По PageRunk. Если посмотреть, PageRunk у нас заметно изменился. Но тут тоже еще вопрос не совсем корректно отображается. Page rank, Видимо, а, дубликаты с комментариев еще пошли в учет. но в любом случае, видно, что внутренний вес, вообще, это не тот вес, который Google рассчитывает PageRank но по той же формуле что и вес который был придуман создателями поисковой системы google дело в том что за счет именно грамотной перелинковки вы можете поднимать накачивать нужные страницы их вес в глазах робота соответственно они будут подниматься в результатах поисковых выдачи и клиенты будут получать именно эти страницы первыми Поэтому очень важно правильно смотреть, как он у вас распределен, какие ключевые фразы, то есть вот именно что, Обращаю внимание, сейчас я вернусь эту программу, программа SEO Tool Vision, какие анкоры приводят, то здесь должна быть ссылка с анкором новым, который мы проставили. Таким образом вы будете все больше и больше клиентов получает скачать программу seo vision вы можете на сайте бесплатно сайт seo в разделе загрузить программу вот здесь вот ссылка для windows для других операционных систем по запросу и получить бесплатно тестовую лицензию которая хватит на месяц для по крайней мере вы получите текущее состояние вашего сайта, но ну, мы программа еще в разработке, поэтому возможно про продление этой лицензии до определенного времени вы можете бесплатно оптимизировать свой сайт и получать еще больше больше клиентов. Понравился материал? Кликните внизу на кнопку поделиться. Лайкните на одной из соцсетей. Жду ваших комментариев и вопросов которые можно задавать в форме, которая находится внизу страницы. С вами был Сергей Брадочук. Это курс по поисковой оптимизации, сайт проекта больше До свидания.